I think the girls with their nails Всем здорово, ребят! Ну ч ⁇ начал я копить самоцвет, вот 25 забрал, сейчас еще повезло, 300, открылся у меня квартик, я не стал делать а, сменку. Так, это у нас бесплаточка пошла. Сейчас еще раз сделаем. Отлично. И плюс 325 самоцветов. Это первый за сегодня квест. Так, что-то я делаю. Давайте будем проходить подземки параллельно. Сейчас пойдем с вами фармить. Думаю, попробую за пределы побегать. Так, и того что мы имеем? 325 на первом квесте. чем у меня по подземках? Кстати, надо их тоже проходить. А мы тут рядом, в принципе. Надо зафармить, иначе кошмарки уже здесь. Кошмарить. В принципе, с огником, я думаю, должен дойти, по крайней мере, до седьмых А может и пройду и седьмые. В принципе, огник 30. -й. Единственное, пата надо, но ну, некоторые герои, думаю, подкачаем к тому времени. Сейчас, блин, классная трата на патов есть, но, блин, я не знаю. За конечно, там мешки лисицы. А за 9000 там вообще супер. С зефира можно собрать пару мешков. В общем, я в раздумьях пока. Что же делать? Ну, понятно, за два дня я 9000 гемов не нафармлю. Это Unreal, к сожалению. Но посмотрим, что у нас в за неделю получится. В принципе, как раз через неделю, я думаю, откроется. Так, но это мы не будем считать. В итоге у нас 325, считаем, да. А, так, здесь подземочку прошли. Давайте дальше будем сразу же зафармим седьмую начало. Я буду так постепенно забирать плюхи заодно. И фармить заодно может и за класс и за неделю пройдем и подземки. Кто его знает, как оно дальше пойдет. Ну, в принципе, мне и надо сейчас фармить подземки, потому что надо забрать в шарике обменки все на героев, которые есть. Еще скиннеда забирать. Потому что на немке реально халявных Куча скинов Так, отлично Сейчас мы с вами дофармим первый квас Мне интересно просто сколько в итоге Что у нас на следующем выпадет Ну тут можно не обязательно это проходить Можно просто стартануть и закончить Хотя в принципе Оттуда тоже гемы падают Довольно таки неплохо а, так, и теперь у нас осталось рейды, да? Сделать рейдики. Ух, мои жесткие. Жесткие пацаны. Блин, надо, наверное, землеройку на эволюцию переводить. У меня нету на аккаунте ни ремки одной, ни одной оживы самое самое больное самое печальное пришлось землеройки в итоге ну в принципе мы открыли скин а, пришлось землеройке а, тут, тут только чисто за победу а... качать ремку вторым талантом ну в принципе я не жалею ремка тоже офигенная тема землеройки единственное теперь осталось собрать живую хоть какую-то хоть первую ну, хотя бы хоть любая была чтобы он в запределе не так сливался. Либо сделать ему эволюцию, поставить подашки Но я что-то боюсь, что я дальше качну. У меня появится очень много огняков. У меня и так их дофигища. Начало появляться. Так, интересно, засчитает две звезды. Да, засчитала. А что я ворожая на хрона выпустил, не нормально затащил. Так, отлично. Итого 325 с первого есть. Собрать все плюхи. И вот таким вот образом мы будем их менять. Дайте, уже 350 350 гемасиков просто easy. ну дополнительные гемы, которые с других локаций я считать в принципе не буду так 350 тут можно сделать вот так вот может их пройти, этих купидонов. В принципе, они несложные. Изи просто заодно можно отсюда будет что-то дособирать какие-то осколки еще дополнительно. Что, в принципе, парится. Так, отлично. самое приятное здесь это когда он кстати надо качать надо дальше ставить на прокачку самое приятное когда у тебя падает сменка таланта это самое самое топовое что не может быть так в пластиках. так нам надо тут что-то заруинить ну в принципе сейчас мы это сделаем Как видите, квасты, в принципе, выполняются очень быстро. Сейчас интересно, давайте уже сделаем, сколько максимум времени реально на это время уйдет, и сколько мы заработаем. Интересно. Ух, что-то я психанул. Выкинула там огник. Так отлично. Итого два, две сменки у нас есть. Поехали. Третья. Так, тут у нас за Занайм Слизней. Вот такое себе. Ну, 25 гемов тоже неплохо. 375, да, больше ничего у нас такого не получилось интересного. К сожалению. Ну, 375. Пусть будет даже так. Так, ниндзяки на седьмой. но у меня тут вадушек хватает. Без проблем сейчас будем фармить. Там мы вот так плюс-минус по минималочке идем. Можно реально где-то полтора-две я думаю, в день фармить при хорошем совпадении. Так. Так, давайте с подземок начнем. Я потом уже буду... Проходить их дальше, чтобы это не затягивать. Сейчас по барику сделаем просто. Заодно еще и под подфармим. Так, дальше у нас все. Все чисто райды. 375 но ну, не так уж и много я вам скажу Ну если учитывать то что вы дополнительно еще получите за вход 100 гемов да там каждый день плюс за ежедневные эти сундуки там тоже около 100 200 то есть реально в день как минимум штуку фармить изи просто сменки можно в магазине докупать кстати надо чаще чекать магазин я хочу вот здесь это карта завершения квеста вот это можно прикупить да дороговато однако слизни здесь стоят так 4 райда опять надо сделать магию выкинуть Так, с магией решили. Того да, на 3 квастика у нас уже ушло 10 минут. В принципе, это не так уж и много, но опять же, 10 минут чисто для фарма самого, я думаю, можно в день найти. Ну, плюс дополнительно еще кое-какие там расходники. Да, я прохожу волны, я прохожу там подземки, э -э -э -э -э -э -э -э я получаю кагашки, в принципе, тоже, тоже плюс. Ну и плюс я получаю дополнительно расходники... Для шарика, для обмена. Что тоже немаловажно. 375, ребят. Ну, не так уж и много. Так, еще одна сменка. Повезет. Нет, опять. Опять нам не особо повезло. 400. Всего-то 400 гемов пока маловато будет. Ну, 400 гемов, 500 гемов. Ну, за месяц 15к, если так по минимуму, то можно отсюда получить. Так... Блин, плохо, что оно не кидает сразу на последнюю подземку. Все время надо перелистывать. Так, отлично, забрали, забрали. Забрали. В принципе, как видите, фармится золото на таком левеле очень просто, очень быстро. То есть проблем нет. Это на хай-левелах там надо немножко побегать, там и золота основного много нету. И надо немножко побегать. Так, засчитали, отлично. 400, да? 400 самов. Блин, все равно это успех. Я начал фармить самоцветы. А, так, все. То есть, вот так вот по квестам четыре раза мы сделали 4 квастика. Следующий квастик у нас получается вечером будет возможность сделать еще один кваст. А, в общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Начало есть. Завтра уже с утра вам засниму продолжение. Все, всем удачи, всем пока.